3 марта накануне 90-летия, со дня рождения выдающегося государственного деятеля, видного дипломата, почетного гражданина Казани и набережных Челнов, Фекрята Табеева, состоялась конференция в формате круглого стола, посвященной его жизни и работе. Символично, что вспоминали первого секретаря обкома КПСС в здании, которое появилось в Казани, в том числе благодаря его усилиям во втором высотном корпусе КФУ. Будучи еще студентом четвертого курса, стал секретарем партийной организации факультета, куда входила вся профессора, с которой у Фегрета Хмельдзяноча складывалось уважительное и доверительное отношение благодаря его высокой эрудированности и не по годам жизненной мудрости. Надо сказать, что отношение Фиграта Хмельдзяноча осталось таковым, и даже тогда, когда он вышел на заслуженный отдых, и все время с добротой, тогда я еще в университете не работал, отзывался вот о Казанском университете, о годах учебы, и об отношении к профессоре как к особой касте. На памятном мероприятии о выдающемся руководителе вспоминали его современники и преемники. Почетными гостями стали первые лица республики, представители правительства и государственного совета Татарстана, различных министерств и ведомств общественных организаций, образовательных и научных центров. В завершении встречи ректор КФУ объявил о принятом решении создать в университете именную аудиторию, посвященную Фикриату Ахмеджановичу. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.